приветствую всех на нашем канале в предыдущем видео мы с вами протестировали вот такой вот самодельный fm модулятор показал показала довольно таки неплохие результаты а что если в данном модуляторе заменить пару деталей на более мощные, а именно взять помощнее транзистор заменить только ограничивающий резистор на более мощный и более низким сопротивлением ну и соответственно подать более высокое напряжение получилось вот такая вот схемка. То есть мы видим мощный резистор, помощнее транзистора на радиаторе. Размерами она практически такая же. Если покомпактнее уложить все детали, то размер в принципе не изменится. Итак, давайте рассмотрим схему более подробно. Итак, по схеме. Схема аналогична предыдущей. Скачать ее можно по ссылке в описании. Питание у нас осуществляется от лабораторного блока. На этот раз мы подали напряжение не 12 вольт, а гораздо больше. 27 вольт. Потребляемая мощность почти 5 ватт. Ну, то есть полезной мощности примерно 1 ватт в антенну. Ну, это примерно. Через фильтр по питанию изглаживающий электролит. Идет сам генератор с модулятором. Модулятор, можно видеть, подключен одним выводом через высокочастотный дроссель к массе, к минусу. Земля и минус электрически соединены. И центральный провод через электролит, через высокочастотный дроссель на базу транзистора. Транзистор мы использовали более мощный. Наилучшие результаты показал вот этот китайский транзистор d 882 Далее колебательный контур Настроенный на частоту 76,6 И выход в антенну Так как передатчик у нас уже гораздо мощнее И здесь уже очень желательно Хоть как-то немножко подавить гармоники Здесь такой же аналогичный колебательный контур С катушкой и конденсатором Подключены в параллель Вот выход в антенну то есть от минуса, от массы к центральной, к центральной жиле подключен конденсатор переменной емкости и катушка, такая же, как и в основном колебательном контуре. Путем подстройки с помощью показометра, волномера, вот этого, все это дело было настроено на антенну. Используем ту же самую комнатную антенну, телевизионную, гиполь. Передатчик сейчас подключен, но модулятор джек еще не подключен к компьютеру, но несущая уже излучается в антенну. Вот, настраиваем сначала основной колебательный контур на нужную нам частоту, затем э, выходным фильтром, колебательным контуром вот этим на выходе, подстраивая конденсатор, мы добиваемся максимального излучения в антенну. Излучение гораздо стало мощнее по сравнению с предыдущим маломощным передатчиком порядка в 3-4 раза. Добавить еще несколько звеньев на фильтр и обеспечить лучшую фильтрацию на выходе, то можно добиться еще более лучшего результата, подавив гармоники. В данном случае параллельный контур работает следующим образом. Так как он настроен на выделяемую нами полезную частоту, несущую 76,6, он ее пропускает в антенну, а остальные ненужные нам гармоники замыкаются на массу. Понятное дело, это вносит некоторые потери. Гармоники подавляются далеко не идеальным образом. Но, тем не менее, это гораздо лучше, чем мы бы подключили этот выход напрямую. Ну и перейдем к тесту. Включаем музыку. Уровень громкости я уже отрегулировал. Так, включаю джек. Модуляция началась. И модулированный сигнал уже излучается в антенне. Приемник я уже настроил. Вот его подальше от антенны. Модуляция чистенькая, если слушать наушника дома, на телефоне, то отвечательную станции можно не отличить. Единственное различие это моносигнал на выходе. Корпус передатчика я не экранировал, очень сильно подвержен данный передатчик влиянию с окружающей среды. Поэтому желательно его поместить в металлическую коробочку. То есть заэкранировать я этого не делал чтобы показать детали передатчика также хочу добавить что перед тем как эксплуатировать данный передатчик его нужно включить и подождать какое-то время чтобы прогрелись все детали то есть прогреть его иначе по мере нагрева частота уйдет вот можно итак приступим к тесту но и уверенно. Ну а теперь послушаем на улице. сигнал громкий вот. но в этот раз мы не пойдем песком на улицу, очень холодно а поедем на машине. Вот. в салоне автомобиля несмотря на то что корпус автомобиля сильно экранирует сигнал со сложим винтами сигнал прорывается вот я предварительно послушал данную частоту это меньше чем вещательный FM диапазон, то есть бывший наш УКВ диапазон. Ни одна станция на... в этом диапазоне не работает, поэтому мешать мы никому не будем, нам никто тоже, и тест мы будем проводить кратковременно. Но для начала вернемся на ту отметку, где у нас пропал сигнал с предыдущего передатчика. где-то появляется, это нормально. Потому что антенна сложена, и мы находимся в экранированном корпусе автомобиля. Так, мы приближаемся к отметке, где у нас в прошлый раз пропал сигнал. Вот она, та самая парковочка. Сейчас послушаем сигнал с нашего передатчика в этом месте. Антенка смотрена, как мы видим, сигнал очень громкий и умеренный. Теперь давайте попробуем удавиться примерно три раза дальше от антенны. Итак, мы доехали до перекрестка, вот где мы находимся, вот где находится антенна. 400 метров до антенны, сейчас выйдем, послушаем. Вот я вытащил штырь, так как со сложенной антенной уже сигнал не принимается, громкость на минимуме, достаточно уверенный сигнал. удалился еще на более дальнее расстояние вот наша антенна так а вот находимся мы расстояние 700 метров попробуем принять сигнал здесь сквозь кучу городских застроек хорошо расстояние 700 метров попробуем пройти еще может здесь будет еще чище прием. Ну, думаю, на этом можно завершить наш эксперимент. Итак, еще раз без монтажа, чтобы никто не подумал, что это фейк, расстояние 700 метров. Вот мы. А вот антенна. Вот она это место. Вот он забор. А теперь посмотрим в пути, сколько мы проехали. точки 400 метров так вот здесь у нас была предыдущая отметка вымыть 400 метров двигаемся контейне Метка была предыдущего передатчика, последняя. Вон там наша антенка. Приемник. Все замечательно играет, работает. Вот такой вот получился эксперимент. 700 метров в городских застройках, я думаю, довольно неплохой результат. Кому понравилось видео, жмите лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока!